Можно мне? Да. Екатерина, привет. Привет. А. А у меня такой вопрос. В процессе моей духовной жизни была ситуация, где я надаваться не буду, я, скажем так, применял дух, духовное развитие на страх за человеческое, за семейное, а после этого у меня много чего посыпалось, а сейчас как бы я возвращаюсь, но вот, вот этого огня, вот этого зова, вот как бы не ощущаю, не ощущаю, что его не хватает, как будто я как будто на мигели какие-то висят, я вроде хочу и, и не хочу, как-то вот так. Хочешь чего? Или не хочешь? Ну, духовное развитие. тебе прийти. Ну, ты к себе не можешь прийти, потому что ты уже сам с собой есть, и говорение тобой же и происходит. И вот этот момент, это а, такое заблуждение, что ты там променял, например, а, там, духовную жизнь на семейную, на самом деле... Все есть одно и об одном, и порой в отношениях духовное развитие происходит намного быстрее, чем в раме где-то. Поэтому здесь нужно просто снять, ну, не то что снять, а увидеть, что никогда ничего против того, как задумано, не происходит. Всегда происходит только то, что должно произойти. А тот огонь и, и или какой-то запал который ты ищешь а, ну, скорее всего здесь нужно смотреть действительно чего ты по-настоящему хочешь еще раз а, не не надо а, делать различия то есть это ум дробит на семейную жизнь на духовную жизнь на, там, еще что-то если Сознание осознало себя в форме, в данной сейчасности, в определенном месте, значит, так и должно быть. То есть, если тебе необходимо было э, не быть вовлеченным в семейную жизнь, ты бы где-нибудь монахом там, на Тибите себя осознал. Поэтому действительно здесь вот во всем этом пробудиться, да, узнать себя, распознать себя, это очень ценно и свой вот этот опыт необходимо оценить и не откидывать его. А по поводу той тяжести, которую ты чувствуешь, здесь нужно смотреть. Сам, в, в само это явление как тяжесть. Возможно, ты просто играешь, буд, хочешь быть каким-то сверхдуховным, сверхпросветленным и так далее и тому подобное, и это тяжестью отдается во всей нейрофизиологии. Подъяснить. ну через самоисследование через ясность через искренность видение всех каких-то мотивов какими мотивами ты еще себя тешишь что какие сказки ум еще себе рассказывает все на своем месте и семья и дети и родственники и близкие и все ваши бизнесы или работы, все имеет место быть. Просто самый главный момент в том, что когда ты распознан сам собой, у тебя внутреннее ощущение глубочайшего покоя, чтобы не происходило здесь во внешней картинке. И эта картинка, она не отличная от тебя. Это тоже «ты». Здесь необходимо задать а, вопрос искренне и честный, а, во что еще вот это я хочет поиграть? То есть, если вопрос стоит о там, пробуждении, просветлении, то, как правило, большая часть, ну больший процент сюда идут из побега, из того, что не сложилось где-то тут и. Спасение хотят найти вот в, да, в таких символах, как пробуждение и просветление. Но пробуждение и просветление это прозрение. Здесь ты встречаешься с самим собой. И порой эта встреча далеко неприятна. Но неприятно не для тебя как самости, а для вот этого ложного, эгоистичного индивидуально обособленного «я», которого по факту никогда не было. Только твоя вера в эту отдельность на экране сознания делает реальным это отдельное «я». Еще кто-то, если у кого есть вопросы, задавайте. Не стесняйтесь вы можете любые вопросы задавать которые вас беспокоят которые вам покой не дают не только касательно катюш да. можно можно мне да давай родная катюшка привет. привет катюш но меня видно да угу. я тебя катюш, вижу ты... Видишь, да, слышу. Привет. Я так рада тебя видеть, дорогая. Катюш, ну я даже не знаю, с чего мне начать. Я вот сегодня думала, что мне спрашивать. У меня такой ком всего, но сейчас самое такое важное у меня со здоровьем. Я не знаю, что мне делать, потому что в больницу я не иду. Это уже, наверное, около двух месяцев. И у меня вот такое, знаешь, раньше была, программа это какая-то была, я сделаю с сама, ну, со своим здоровьем. И вот я не могу вообще, мама умерла, там столько всего было, и я вообще не знаю, что мне сейчас делать. Вот просто. Какая-то такая, знаешь, сильнейшая какая-то трансформация происходит. Я это вот как бы чувствую. Но я пока не знаю просто, что мне делать. Я в боли столько пробыла, столько вот месяц, полтора. И у меня вот это, знаешь, была какая программа? Принятие боли. Мне казалось, что я убегаю все время. Вот как ты говорила, не убегайте. И вот мне все время, ну, после этого, вот когда у меня появилась телесная боль, и мамы на боль была очень сильная. И я поняла, что я по жизни где-то я все равно увиливала от боли. Mm -hmm. и я вот ну все время в присутствии боли. Я месяц вообще, сейчас она меня чуть-чуть попустила. И я вот даже не знаю, что я делаю, правильно я делаю, неправильно, понимаешь? Я с этой болью, с этим всем, и я есть, и, и с этой болью, и, ну, в общем, совсем на свете. У меня такой огромный ком всего, знаешь, что я думаю, я, я ничего не пойму, знаешь, что мне делать вообще. Мамочки уже нету, горе нету, понимаешь, и, и, и, и боль все время, я уже все перемешалась, и я думаю, я уже вообще ничего не пойму. Знаешь, где боль, где радость, что вообще с болью делать, и надо ли с ней что-то делать, понимаешь, ребенок мне как что-нибудь, я тебе писала, как что-нибудь скажет, я уже просто смотрю на это и все на все, уже не пойму, блин, вот знаешь, какая-то большая трансформация идет, а какая, в какую сторону вроде и играю во много, ну вообще во мне много всего, я вижу, ну, ну много всего, и тишина при этом, понимаешь, вот эти вот качели такие, ну, давай посмотрим открыто. В тебе вообще ничего нет. Это ты там придумала, что в тебе всего много. А, ну это да. Это понятно. Ну у этого персонажа, вот, ну вообще. Ну, давай смотреть в этого персонажа, реален ли этот персонаж. Вы понаслушаетесь, поначитаетесь, потом у вас вообще там винегрет в голове. Давай смотри на само я есть, на само смотрение, боль обычно в одном месте болит. У кого болит? Начинаешь смотреть, болит сильно, в больницу не хочешь идти, но ну, бывают такие персонажи, которые боль больницы не любят. А тут смотри, вот в это жесткое я сама, которая сформирована. Ты сама от себя вообще ничего не делаешь. Ты же сейчас понимаешь, что ты сама от себя даже эту боль не можешь исцелить. Тогда что остается? Сдаться? Ну да, вот как есть, так и есть. Как, как, и, да, как есть, весь. так есть. Смотришь в эту боль и все. Да, и, и, и в этот же самый момент смотришь на само смотрение. Ты можешь вот это, вот это уловить? То есть, как бы одномоментно у тебя идет свидетельствование болевых ощущений в теле, и одномоментно же происходит смотрение на само смотрение. И ты не разбираешься с этой болью. Ты в причинно-следственную связь не лезешь, там уже нечего делать. Это совсем другой уровень самосознавания, там бесполезно. ничего Туда смотреть, причины, абсолютно ничего. Я вот просто с ней живу, и все, и где-то. Как ты говоришь я я смотрю на то что я смотрю а теперь смотри еще на это я которая смотрит на то что она смотрит то есть вот на, на вот это я сама жестко сформированная я сама ну бывает такого у женщин российско-украинской национальности которые и в избу и из избы и под избу и на избу да. Смотри, смотри, потому что вот это вот как раз и основа корень всего этого. То есть ты я есть или ты я сама? Вот тут вот различие такое. Ага. О, видишь, как, как уцепилась, да? За я сама. Ну конечно. Ну, у меня я не могу сказать, что совсем я сама. Просто я смотрю, думаю, я и пробую, и вроде как я есть. Ну, как бы как есть ну я давай тоже, смотри я... подожди ну вот смотри, я есть И, вот я есть это ну как бы первопричина бытия да то есть тебе это не сказали тебе это не рассказали то есть а, ты вот сейчас а, для себя реши увидеть то есть ты а, либо в узнавании себя либо ты еще все-таки Хочешь там через эту я саму что-то там проиграть, поделать и так далее и тому подобное. Да, Здесь да я видеть. вижу, у меня игра идет, ну, как бы, я вижу, потому что, ну, я вижу, много было, э, я, я есть, как бы, много было тишины, а сейчас вот э, как-то все это прорвалось личностное, и я смотрю, что нет переживаний по тому поводу, что она прорывается и играет, да, как да, бы. Да, конечно, ну. Но... Ну, да, а... я смотрю, что я ну, иду в это во все, но у меня как сейчас тормоз здоровья, думаю, я бы и сейчас туда пошла бы, и туда пошла бы, например, занялась бы какой-то активностью такой, чисто по-человечески, потому что уже я есть как бы в тишине, в медитации, я уже насиделась, на... набылась, а вот тело мне не дает опять, ну, я как-то все время, ну, меньше активности, мне кажется. Ну постепенно что, ну. здесь здесь постепенный процесс есть импульс куда-то сходить встаешь и идешь ну то есть все эти медитации то есть вот у кого уже зрелость созрелась а кто там насиделся напрактиковался, по большому счету распознают что вот это то состояние до да, которое в медитациях там вы ищете и так далее и тому подобное это просто состояние, оно и без медитации все распознано, а то есть оно уже интегрировано. Мне сейчас, мне сейчас больше нравится как бы вообще вот в жизни, и, и, и там оно и видно, и слышно, и как бы вот это вот. Я просто не знаю, что мне с болью делать, и ну, со здоровьем, вот еще. Ну, так вот. позаб позаботься о этом теле, дай ему внимание. Ну, хочешь, сходи, проверься, сдай анализы. Успокойся. Массажик да. какой-нибудь или еще что-то. Изнутри интуитивно. Ведь само тело знает. Во-первых, вот это я сама. Вот смотри, в это я сама. Это я сама, когда разоблаченная, оно обнулено, то тело само собой восстанавливается очень прекрасно. Без вот этого внедрения ложной самости. Смотри, Катюш, вот это я сама, что? Оно и болит во всем теле, отдает и указывает тебе на это. Ну, ну что, где ты сама? Без. Это же такая вообще иллюзия контроля и всего. И... Mm -hmm. Расслабься в этом. Mm -hmm. Ну да, ну вылезла это я сама. Ну, свидетельствуется оно, да. Хорошо, что оно уже в ясности. Вот все, что на экран сознавания а, уже вот выпало. С этим ничего делать не надо. Это значит, если оно уже э, узнано, засвидетельствовано, оно уже и обнулено. Но вот да, это я вот. Э, но вот очень эти вот, э, опираясь на опыт прошлого, вот гоняйте по нейронам, это из э, там психологического контекста, эзотерического контекста, что надо что-то сделать, э, там, не знаю исцелить, принять, простить, шары покрутить. Но ну, я сейчас поняла, что попроще, как е как есть, так и есть. Без вот этого я сама, я вылечу себя сама, вот где-то оно там, вот да. просто как есть, так да. и есть. Да, и ты смотришь в это явление, которое называется как боль, ты смотришь в само это явление. Ну, я так и делала, да, вот весь этот месяц, и... просто как явление, и как бы вот ум зацепился за... Тело само само о себе позаботиться Вот так вот, знаешь, я вот смотрю, например, боль появилась, а у меня такое, ну, какие-то процессы, вот, видишь, твое у меня почему-то взялось, вот твои все слова. Ну, угу. не знаешь, что еще? да мне вот это вот... Игра... Вы, выплюньте все мои слова. А? Выплюньте, говорю, все мои слова. Ну, ты представляешь, вот действительно. Ну? Смотрю, какое-то твое слово проявилось, опять смотрю, какое-то, но я вижу их, я вижу, я понимаю, но понравилось, видно, что-то взяла. <связывая> а скажи вот еще, зеркало существования за дочь я хотела спросить, почему, ну как, помнишь, я тебе писала, я не могу сейчас слух сильно, если помнишь. Не помню, конечно. Не помнишь, да? <смех> Нет, да. Ну ладно, тогда не знаю, потому что не могу громко сейчас это сказать. А что не можешь-то? Ну, как она говорила, что вы меня не увидите. И что, ты расстроилась? Да, я думаю, это, это, это что происходит? Это что-то во мне или что? Да просто сказала что-то так э, к этому, к словам сильно. Ну это когда-то подростковом возрасте у нее было, но ну, сейчас ей 19 уже. Так уже все, совершенно <смех> самосознающая там личность. Сейчас ей нужно там до дожить, доиграться во все. Явления личностные. А тебе ты что? Что ты к ней привязалась? Ты собой займись. Зеркало существования работает на каком-то этапе, потом оно тоже обнуляется. Но я вот, здесь нужно вот как раз тоже. вот Здесь нужно как раз тонко чувствовать вот, внутри, если. Вот смотрите, перестаньте искать опору в мастерах, в авторитетах. Вы сами все мастера, все внутри вас. Все ответы на все вопросы и так далее и тому подобное. Но это не суть важно. На самом деле вопрос с ответ, это ум жонглирует, играет в это. Распознайте природу себя, узнайте себя, фактом себя прямо вот без каких-либо идей, без каких-либо концепций, все. Зеркало существования, оно имеет место быть, когда вы только знакомитесь со всем с этим, вступаете на там, путь самоисследования, и все, что вы отвергаете, все, что вы не признаете, как правило, через самых близких начинает вот так вот сюда вставать. Это для того, чтобы это было увидено, все, что было там подавлено. То есть если вы, если у вас еще мышление оценочное, если вы дробите на плохой хорошее на да-нет, то есть и с пеной у рта доказываете какую-то свою правду, то, естественно, самое близкое окружение будет вытаскивать из вас все эти штуки. Ну и этому нужно понимать, что происходит, и быть благодарным. Порой не хочется смотреть туда вообще, от чего отвернулись. Но это и не значит, что нужно там подкладываться под э, каждого первого встречного. Здесь очень тонкая грань. Просто когда ваши пальцы развернуты вот туда, и там все они козлы, все виноваты, ну это вообще... Это, ну, это, я не знаю... Это такая прям... Сон во сне. Потом мы разворачиваются сюда. Если сюда вот опять... Ой, теперь... Знали... А, они перестали быть виноваты, я виновата. Еще... Один сон во сне. То есть ты выходишь в такое состояние сознания, когда ты безоценочно рассматриваешь, и ты видишь, что вот как оно должно, так и сейчас проявляется вот эта бытийность. Вот оно живое сейчас. А это уже некая такая структура, которая якобы знает, как должно быть, как должны с ней поступать. И если это не соответствует, конечно, это причиняет более обиду. Но кому? Опять-таки вопрос, кому это все причиняет. То, чем ты являешься, оно беспристрастное смотрение. Все. -ни Ничем его нельзя затронуть. Ну, я смотрю, что, во-первых, я. Какое-то короткое время смотрела на зеркало существования, что оно отображает. И я очень долго на это вообще не цеплялась и не обращала внимания. А сейчас то есть я поиграла в это, ну образно, да, поиграла совсем чуть-чуть. сейчас я смотрю, что я не хочу на это тоже уже обращать внимание. Ну, ты посмотри на это я, которое проразглашаешь что сейчас. Я поиграла, я сейчас не хочу обращать на это внимание. Кто это я? Смотри. То есть игра сама играется. Все, что происходит, происходит естественно. А у тебя опять яколка вот это вылазит. Вот внимательность к тому, как вылазит вот эта яколка. И все. Распознай, что вот, вот, вот как раз здесь я сама на жопу-то и садится. И причем конкретно. Что тебя беспокоит? Что опять не так? Кого беспокоит? В чем опять у тебя? У тебя просто, значит, идея о какой-то совершенно идеальной жизни. Я не знаю, там, просветленный, пробужденный и так далее и тому подумай, Как должны вести себя? Как э, дочь должна себя вести? Все, она тебе Нет. просто эти шаблоны расшибает и все. Останься вот ни с чем. Вот, вот абсолютно оно. Да, и тогда такой... такая вкуснота, ты видишь, это же ну вообще, то есть не, не нет никакой такой умственной волны, которая бы начала определять. Ну вот я смотрю что всяких шаблонов все меньше и меньше, все меньше mm -hmm. и меньше меня что-то трогает. Вот вроде такой ком большой, да, там чего-то и того и того, но оно как мимо проходит. Ну, Вроде как отлично. я вижу это все, знаешь, это все происходит. И в то же время... Ничего то не мимо. происходит? Вот такое В то же время ничего состояние. не происходит. Да, вот, вот я не пойму, думаю, боже, мне там говорят, что ну, то мама там умерла горе Я говорю, нет, горя нету. И вот как-то оно все тогда... Вроде как что-то так много всего и цепляет и в то же время. Но идет и идет. Ну отлично. Ну отличная динамика да. у тебя что, в распознавании. Все хорошо. Ну, все, все тогда. В общем, я остановилась на том, что оно ну, вот идет и идет. Вот как идет, вот это я сама убрать, и, и уже как идет, так идет. Ну, я сама убрать хочет опять это сама. Ты просто вот это увидишь, и все. Вот оно. Еще раз, я же тебе сказала: оно засвидетельствовало, значит, оно обнуленное. Просто когда оно возникает, и если ты опять хочешь с этим что-то делать, ты еще больше знаешь масла в огонь подливаешь еще больше уплотняешь на самом деле это фантом это просто идея мыльный пузырь так с любой идеей ваша вера только дает этому существование но персонаж хочет поиграть ну вы все играй тогда осознанно Пусть играется. Да, я смотрю, что очень в то же время вперед в жизнь. Персонаж сам в игре, и игра сама себя играет персонажем. Ну, в сознании самого себя играет. Да. Всеми этими Ладно, красками, а формами. А здоровье, Ну, как пойдет, так пойдет. Да? Не иду там в больницу, ну. Но... Ну, смотри, вот как пойдет, так пойдет. Здесь тоже такая тонкая грань. Ты смотри, и изнутри, как ты чувствуешь, так и делай. Хочется, иди сходи, позаботься сама о себе. Кто о тебе еще позаботится? Все в твоих руках. Здесь тоже очень тонкая такая грань. А, вот еще раз. Услышали? Типа, ой, все само собой, тра-ля-ля, все дела, все, легла, сижу. Да, безусловно если у тебя уровень самосознавания ты э, мыслью вот здесь вот все просто преобразовываешь то не вопрос но вот здесь искренне и честно нужно быть самим собой либо ну все-таки вот тебе есть, нужен какой-то ритуал ну, ну, вот, ну, вот есть такое, что у меня но вот, ну, у меня но ну, вот я вижу такое что какая-то сила у меня но ну, есть вот но она колеблется понимаешь уже бы давно бы пошла а вот думаю нет этот процесс может само э, сознание как бы лечить Излечение со, вот, вот сознанием у меня это все ну тогда само, там, ну это... ты ну ты тогда опять ты сдаешься тут тотальная сдача идет и все и самоисцеление происходит но ты же в, я, я сама сюда всовываешь я поняла разницу я сама и тотальная сдача этому видишь и сдаешься да? но даже не то что там вот там если внимательнее уж если вот прям из абсолютности говорить то сдаваться даже некому все то есть есть только вот это один из все вот и у тебя вот это как раз 0 э, 0 как говорится нулевая такая точка. Откуда все в каждый миг воспроизводится. Но это нужно настолько быть в ясности, чтобы это распозналось, увиделось, обнаружилось. То есть не питать свой ум иллюзиями, сказками о чем-либо. Но если сильно болит, оно требует внимания, оно требует любви. Вот смотреть туда. Но не ковыряться там, как патологоанатомы. Там бесполезно ковыряться. Просто в само явление. Это такое ну, спокойное внимание. да? Я вот смотрю все время, но у меня внутренний взгляд как будто бы что-то там выравнивает. Как будто бы что-то там э, как... Я не знаю, какой-то внутренний взор работает по телу. У меня вообще все время с телом все связано. Я вот все время смотрю в тело. Ну, я, да? Ну, ну смотрится мне вот, смотрится. Я вот... Что-то там выравнивается все время. Что-то там все время... Вот такие вот образы какие-то идут. Требует любовь, ну, внимания, в общем, Да? Uh -huh. А каким образом оно Бе Безоценочным вниманием еще раз, смотрение на само смотрение тоже в этот, ми в этот момент всеобъемлющее. То есть оно вот во всем этом происходит. И явно распознать вот уже коренную мы с тобой вытащили вот это я сама все. От я сама ты ничего не сделаешь. Здесь глубинное вот это вот преображение, издача только на том, что. Никакой я сама никогда не существовала. Это такая была фикция, идея, что ты тут сама что-то делала, прыгала, бегала, воспитывала, там, я не знаю, работала, рожала и так далее и тому подобное. Да, ну что сейчас у меня зафиксировало, да, внимание, то это вот именно вот это вот я сама убрала. Ну, ну как... Ты Обнуди, нет, об... Об... Опять не убрать, не обнулять, а быть внимательным к тому, как это возникает повседневности, как возникает эта идея я сама, через которую ты пытаешь, то есть, когда ты через это я сама, это идет уже затрат биологической энергии, это идет усиление, усилия Возможно из-за этого и болит. Сейчас понаблюдай, поисследуй два-три дня, может и болит, ничего уже не будет. Сейчас болит, По -по поисследуй, посмотри. Ну, болит, ноет, да, ноет. Вот. У меня с правой стороны под я Как будто бы я уже думала, застой какой-то. Ну, вот именно застой у меня. Вот застой. Надо двигаться. Надо вот, ну, вот. как по чувствам, да. По чувствам делай, да. Застой, иди, двигайся, все, не вопрос. Постепенно только, не сразу там В общем... марафоны бегать интуитивный знаю, вот, и, куда ин... иду, туда иду. интуитивный уровень работает доверяя этому да. и все делай так как делается. Да, все все по интуиции. Угу. Угу. Все, Катюш, я ага. поняла, я просто, ну как я поняла, ну понялось. Хорошо. Вот это вот я сама просто как-то. Еще у кого вопросы, микрофончик включайте, задавайте. Екатерин, ну все молчат, я еще немножко прошел. Он слушал вашу вашу беседу, и у меня такая сложилась картинка, что вот эта вот личность, да, которая живет, которую я про себя говорю, что там, в прошлом, она что-то там сделала, а, видимо, существуют в этой, в этой матрице какие-то законы, по которым все равно эта личность как бы на нее действует, да? И вот эта личность, из-за тех прошлых поступков она как-то себя там сейчас я чувствует не так, как нужно лично. Но во всей в этой игре есть э, тот я, который, в принципе, от этого всего свободен, который за всем этим наблюдает. И просто я вот поверил вот в это, и надо сейчас это все отпустить. И найти.. Ты, но смотри, а, если ты уже это сейчас явно обнаружил, а что, как, кого искать? То есть ты же уже видишь, что есть некое свидетельствование за тем, как все это происходит. А, сформированная личность, да, в которой уверовали, как правило, она там вступает в, уже в такую обособленную игру в возрасте 6-7 лет и все, и продолжает, продолжает накручиваться. И в какой-то момент происходит так, Оп, отрезвление, а что это, а кто это я? И вот этот кто это, вопрос, кто я, он как раз самый глубинный, когда ты начинаешь, ну, явно смотреть, а что за развод вообще? То есть тебе сказали, ты поверил, что ты там, значит, человек с таким-то именем, и все, и больше ничего нет. Но все равно у каждого случаются некие проблески, когда а, восприятие ну как можно сказать как крышка объектива да, там приоткрывается восприятие разворачивается и вот здесь как раз и происходит уже разоблачение а, вот этой иллюзорной личности по факту ее никогда не было это просто идея идея то есть существует только единое сознание оно тождественно вот этому единому уму можно так сказать это не, не, одне, не некие отдельности, просто когда уже вот этот сон, э, иллюзия невежества, она разоблачена, как сама иллюзия, потому что на самом деле невежества никогда никакого не было. Всегда все было на своем месте. Каждый сценарный сюжет в прошлом, э, в настоящем или в воображаемом будущем, он вот, по факту, вот это прошлое-настоящее будущее, это иллюзорное. Это... Опять-таки, все снится. На самом деле есть только живое сейчас. Ты никогда во вчера не бываешь, и никогда в завтра не будешь. Но вот здесь такой галюн случается, мощнейший, что типа, а, ну, это потому что идет отождествленность формой. Потому что тебе кажется что, кажется, что я тело, и что вот а, вокруг тоже ходят какие-то отдельные, обособленные тела. Вот это вот все на этом, все на этой галлюцинации и крутится и вертится. Но. А мы здесь, когда уже это явно распознаем, то есть все, мы с этим ничего не делаем. Как можно сделать а с тем, чего нет? Что с, что с этим можно сделать? Ничего ты не сделаешь. Поэтому это вот как мираж мерцает там, типа такое. Но это, но оно никакой основы вообще не имеет. Из пустоты что-то возникает, в этой пустоте все и завершается. И по сути вот то, что есим, как есим прямо сейчас, вот оно и есим, и это есим ты. И оно играет вот так всеобъемлюще. И мыслями, и чувствами, и какими-то там переживаниями, ощущениями, и видением, и смотрением. Но ведь. Распознаете вот внимательно сейчас в «я есть», не в как мысль уже, а как глубинное переживание. То есть без э, вот этого бытийного, живого присутствия ничего бы не возникло. И прямая подсказка на то, чтобы начать исследовать. Тело закрыло глаза, весь мир схлопнулся. Тело открыл глаза, опять все возникло. Тело лежит, видит сон, ведь есть смотрение, видение этого сна. И вот разворачивается на само смотрение, внимание. Смотрение на смотрение. И вот в этом живом свидетельствонии действительно, когда чувствуется тяжесть, это говорит о том, это сигнал о том, что сформирована просто вот идея в эту некую там обособленную личность. Все, и ты начинаешь смотреть в это, в сам источник этой тяжести, в сам источник этой боли, в сам источник этого страдания. Там ничего не находишь. И здесь тупничок такого мозга случается. Некий. Он же там все время что-то найти хотел. А тут хоп. Встречаешься с тем, что даже не можно, нельзя описать ни единым словом. Как бы тут не выражались, то, чем ты являешься, абсолютно неописуемо. добрый вечер. Добрый. А можно вопрос, да? Угу. А скажите, пожалуйста, вот когда наедине нахожусь, или дома с детьми, или на работе, легче быть в осознавании, я есть. А в последнее время стала замечать, что когда приглашают на всякие вечеринки, то приезжают домой и как, ну, как хочет, тянет выпить, тянет э, что-то съесть, такое тяжелую пищу. Я знаю, что потом будет плохо, но все равно так и тянется рука. Что делать? Ну что вы едите? Это ум при... Какие-то начинаю себе делать тяжелые бутерброды совершенно. Вот, но ну, ну, я чувствую, что потом мне от них плохо ем, все равно смотрю на это, но ем. И потом думаю: ну куда это качество? Ой, совсем вообще совсем украин. Ниже, блин, тоже поняла. да наслаждайся. Ни, ни, ни в одном месте не отложится, если с наслаждением ешь с удовольствием. А тут, тут видишь, какое? То есть ты уже ешь, еще тут же. так тебе будет плохо, тебе будет тяжело. Это не благостная пища. где-то начиталось, что понижаются вибрации, что ли или почему на сатсангах с вами всеми хорошо? с людьми, с которыми там, которые ну не часто с ними общаешься и, и там еще выпивают, а там маты и все такое, вот, не хочется, а ты туда зачем ты идешь? Я не знаю, зачем туда идешь. Мне, если не хочется, я не иду. Если хочется, я. повышение вибрации, повышение или это опять Ну, повышение вибрации, понижение это все тоже все. все Опять-таки, игра ума. Просто смотри, опять разделение идет. Ну да, а в какой-то момент, просто когда ты общаешься, там на сатсангах или еще что-то, здесь уже почему легко? Почему легкость чувствовать? Здесь играть не надо, а там нужно социальную какую-то маску еще держать вот тяжестью тяжестью отдается, а так-то как только ты распознаешь, что все божественно, те же самые э, любители попить и, и выразиться, да. тоже та, та, та, та, та же самая проявленная суть. Просто здесь вопрос к тому, что вот это, знаешь, это как э, в детстве много песочниц. Тебе в одной песочнице в одну игру предлагают играть, в другую в другую, в третью, в третью. Вот тебе куда интересно, туда ты идешь там играешь. Вот. И это все из нравится происходит. То есть, если не нравится, ну ты не идешь туда и не будешь играть. Зачем? Тем более, если ты знаешь, что потом тебя ломать там, например, будет. То есть момент живого интереса. Вот интересно ты. И это все в легкости, в поточности происходит. А когда например, по каким-то, ну, нужно рассмотреть, возможно, по каким-то идеям туда идешь. Интересно, там, оживая музыка, что-то там mm -hmm. такое, что мне очень нравится. А, ну так... или общение, или это. Ну, отлично. Просто, значит, осуждение а идет. И... и осуждение идет. То есть там то же самое божественное. Везде, ну, нет ничего, нет Я ничего другого. уже, что не, с ними не выпивая, но... Последнее вот именно время, смотрю на это. Почему я не могу спокойно домой приехать и спать лечь? Надо чего-то мне наесться, мало того, из вечеринки уже наевшиеся. Так еще и мне надо поесть, еще и взять с собой шампанское домой выпить его. Ну, надо, значит, рассматривать что-то, что-то хочет проявиться, быть узнанным, а возможно, это уже идет как заедание, запивание. Это нужно рассмотреть. Просто бывает такое, что какие-то очень такие потаенные, знаешь, ну, моменты, вот, глубинные, хочет что-то вылезти, раз, ну, разоблачиться, а у психики защитные механизмы и таким образом очень тонко идет ну, запить, заесть. Вот здесь нужно просто смотреть открыто. Пойти посмотреть, ну как пойти посмотреть, сесть и спокойно смотреть mm -hmm. в эту боль. В моменте в Правда, этом, что да. Что-то что мне там не нравится. Наверное, что-то ну, нравится. Ну, кому, посмотри. прежде всего кому. То есть вот данная сейчасность развернулась вот таким, да, узором. И, э, и ты смотришь в это. У тебя же получается по поводу этого есть какое-то мнение. Вот какое-то мнение, оно сформировано уже из опыта прошлого, из правиловых принципов. Это уже некое обособленное я, уже оно ну, как бы знает, как должно быть, как не должно быть, как надо. Причем оно может и просветленным в просветлении играть это я. Да. Вот. И, но вот этот процесс действительно... Как тебе сказать, ну, разоблачение, узнавание себя. Бывает этапность, где достаточно очень такие, ну, темные теневые структуры начинают вылазить. Вот. И они, как говорится, до последнего пытаются быть сокрытыми, прячутся вроде, ну, как бы прячутся. Вот. Это все я так играет. Я, ну, такое. Оно до последнего тебе твердит, что оно ну, будет. Будет тебе доказывать, что оно существует, но его-то нет. Ну, нет априори. Да, благодарю. Спасибо. можно вопрос? Да, пожалуйста. Нормально меня слышно, я просто через гарнитуру. Очень хорошо слышно. Хорошо. Я, Да, отлично. Меня Наталья зовут. А, у меня такой момент. Значит, какой-то период, ну, я вообще не знала о теме, да, там, реализованных людей, пробуждения. Ну, просто а, творческий человек, художник, ну, как, как бы такой было понимание там душа тело ну и интересовалась э, Оша, да вот такие книги Эхар но я тогда совсем не понимала о чем они пишут просто мне такой интерес был очень сильный в этом а потом в какой-то момент мне подруга начала присылать сатсанги и у меня появился такой сильный поиск поиск прям я смотрела их смотрела в захлеб и ну, вроде не понимала, ну, зачем я их смотрю, да? Вроде бы об одном и том же все говорят, но ничего не происходит. Я ждала каких-то состояний, фейерверков вот этого там чего Потом очень сильно испугалась, когда то ли Оля Гаури, не помню, сказала, что там жизнь проживает а, через вас. Ну, я как из, из, из отделенной личности такой напуганная я это все до сих пор понимаю, но тогда вообще у меня был стресс, что все иллюзорно, и мне все стало вообще казаться декорациями. То есть я смотрю на море, и у меня ощущение, что, вот, ну, что закат нарисован, настолько меня в такую тоску выгнало. И я уже думаю, ну, лучше бы я вообще не смотрела это, все не слушала. Ну вот, и потом опять я как-то в семью погрузилась. Ну, у меня детишки, муж вот, в жизнь, да, в обычную, а вот, человеческую. А потом э, вот вас я недавно увидела, может быть, ну, несколько месяцев назад, и опять эта тема э, про иллюзорность немножко меня стрессанула. Я даже опять напугалась, но все равно я вас смотрела. Прям смотрела, смотрела, думаю, пойду я через это. Ну что со мной будет? Ну буду, вот слушаю, да. Меня это пугает. Мне казалось, ну как это все иллюзорно? Ну как, что существует, что нет? И вопрос, кто я, вот это все постоянно поднималась. А сейчас у меня страх пропал. Мне хочется... В общем, я хотела о чем сказать, что у меня... Нет поиска, но я все равно в это иду. Вот мне хочется себя э, ощутить, и э, мне не хочется уже слушать философствование на эту тему. То есть, что есть эго, что есть э, ну, ф -ф -ф фантазия, сейчас, сейчас, сейчас, сынок, что есть, э, Господи, прошлой жизни или еще что-то, э, э, вообще не хочется в это идти. Вот я просто смотрю, ну, естественно, тело я ощущаю, э, вот, вот, материальный мир, да, я его ну, чувствую. То есть, э, не знаю, может быть, у меня даже нет пока вот этого ощущения э, истинного я, только такое вот умственное вот это понимание. Но все равно меня вот это тянет. Вот. Я хотела спросить, нормальны ли вот эти этапы, э, когда Тоска, когда кажется, что все нереально, вот это вот какое-то, но все равно вот идешь. Ну, конечно, все на своем месте, вот. все yeah. нормально. А, то есть здесь уже, как говорится, работает по инерции. Просто так а, не включится сацанг, не будешь а, это не возникнет к этому интереса, значит уже есть созревание, вот и все. А да, возникают различные явления, как ну, страхи, а, там, uh -huh. панические атаки или еще что-то, но это если ясности не хватает. Вот, но у всех все индивидуально, поэтому добро пожаловать. Ну да, у меня просто еще страхи начали подниматься, Притом во сне я уже днем-то не поднимается, а во сне страх смерти вдруг поднялся. Я его обычно куда-то, ну, куда-то вообще об этом не думаю. А тут оно началось. Страх за близких, за детей. Вот тут буквально вчера. И, и я вот, ну что мне с этим? Просто смотреть в ощущения в теле, телом проживать. Прож... Ну, во-первых, просто, см... просто смотрение. То есть все само естественно проживается, все страхи всплывают, система самоочищается. Uh -huh. а все, что необходимо, ну, внимание на я есть просто, и все. То есть сначала это может быть как мысль, потом это как ощущение. То есть, если вы вот uh -huh. если uh -huh. вы начнете исследовать, то вы посмотрите, что вот это я есть это, это действительно как некая такая точка как периферия когда ну пока еще в нейронах есть категории внутреннего и внешнего то есть ты смотришь вовне ага. и у тебя раскрывается вот эта картинка внешней жизни и так далее и тому подобное если ты начинаешь как бы в глубину смотреть то все там распознается значит случается узнавание сути себя вот то есть там я растворяется, им растворяется и естественно здесь теряется все вс все твои идеи, все твои верования все во что ты уверовала uh -huh. на что полагалось, uh -huh. все это обнуляется и естественно для как бы, ума это страшно но ничего все через это проходит, никто как говорится У меня кажется, живой ну, да, не, вот как не останется <связать> <Это понятно. связать> я просто еще вот это смотреть вовнутрь себя, у меня сначала это все очень при... примитивно, я это понимаю, что сначала я это понимала смотреть там в глубину тела, да, условно как в медитации. я до сих пор еще не, пон... ну, не поняла, что значит смотреть на себя, на самоосознавание. То есть я как будто бы это... Где-то там ощущаю, но я не могу это вот, ну, на опыте, видимо, как-то прочувствовать. Про... Притом я не жду фееричности, я просто не знаю, я чувствовала это или, или нет. Ну, ну, давай прямо сейчас попробуем, вот смотри, вот ты же в распознавании, uh -huh. если ты взором окинешь свою комнату, да, то есть стоят какие-то предметы uh -huh. различные. Да. также ты можешь своим взором тело, да? То есть ты же ты же видишь тело? Да, я значит, ощущаю тело и ощущается тело также предмет ощущается значит это объект то есть все что ты можешь почувствовать ощутить потрогать это а, объективная составляющая а кто это все uh -huh. вот ощущает и в этот момент а, у тебя на само смотрение смотрение на само смотрение разворачивается Можешь уловить? Mm -hmm. Вот если сможешь уловить, то все. Я вот, Я как-то... Недавно делали практику самоисследования. Ну, в чистом виде просто ощущали. Ну, просто на ощущениях концентрировались. И было такое вот... Ну, как бы... Границы не чувствовались. И вот, вот что-то по-новому увиделось, что ли. И при том... Ну вот я не знаю, это это или нет. Но, может быть, мне нужно почаще смотреть, ну вот э, как-то исследовать. У меня просто этот дух исследователя, у меня сразу э, поиск, что ли, опять начинает включаться. Но ожиданий уже нет. Но все равно вот хочется увидеть себя ты не, ты не увидишь Зачастую. ты себя не увидишь потому что это не является объектом и твое истинное я это вот. не объективная составляющая вот. это даже не субъект поэтому да, вот. да, да. все что ну, есть, просто, ну, есть. Само, наверное, вот, нет я... ага. Все, что есть, так оно и есть, так и происходит. Просто в, в, внимание, вот еще раз, на вот это «я есть», не на как уже мысль, а на как ощущение. Когда тело открывает глаза, первостепенно, вот будьте внимательны, а, происходит пробуждение, <музык> да, а, значит, открываются глаза, что самое первое происходит? Есть некое ощущение, и вот если вы здесь внимательно ловите, все. То есть потом дальше уже идет как, а, как свидетельствование, да, как, как а, какое-то определение, уже я есть возникает. А то, чем ты являешься, оно до я есть даже. Вот в этом возникает уже вот это я есть. Поэтому тебе даже не надо никакое определение сюда тащить в этот момент. То есть любое определение — это мимо. Истинным вопросом на ответ «Кто я?» является абсолютная тишина. Она даже не называется ни тишиной, ни пустотой. Как только хоть один символ вылез, все это становится объектом. Угу. Да, я, я даже вообще в это уже не хочу. Раньше мне это интересно было слушать определение. Того, того. Очень было интересно. А сейчас нет. Мне как-то... Вообще в это не хочется погружаться ну, в, вообще... ну, в глагольствование, а как, какое то идет вот угу. ну это уже значит все просто вот именно в ощущение, в глубины переживания, именно сам процесс самого сознавания. То есть если, вот, если вы посмотрите, вы можете например э, ну ты же осознаешь, правильно, ты все осознаешь. Все. Это говорит о том, что пробужденное uh -huh. самосознавание включено. То есть, если ты а, берешь какой-то, например, предмет, да, а, так, сейчас секунду. Если ты берешь какой-то предмет в руку, то есть а, вот смотри, ты внимаешь, чувствуешь, ощущаешь этот предмет. А осознаю, осознавание.. Выключайте, пожалуйста, Убираю. микрофончики. Убираю, как а вот осознавание Ух. самого осознавания вот этого предмета вот сюда внимание направляется. Улавливаешь? Угу, вот это как раз как смотрение ну, вот на смотрение знаете, и как осознавание осознавание вот этого просто очень любопытно еще когда вот если раньше я наблюдала например свою там эмоцию со стороны или какая часть личности вылезла да например то сейчас я больше конструкции стала видеть но у меня естественно реакции много еще ну я имею в виду вот ну, срабатываются и видимо еще ну, какой-то процесс все равно идет да там mm -hmm. что-то высвобождается я ну как это очень импульсивное все переживаю, то есть у меня такие, как качели, так называемые, вот, и поэтому, конечно, для меня интересно вот сейчас вот это очень тонкое, да, ощущение, когда я говорю, не просто ощущение ощущать, а что, ну, как бы, как это, не считывает, да, осознает вот эти ощущения все. вот это, это для меня что-то такое, да, Спасибо большое, просто я немножко стала... Вроде бы страхи прошли, а... ну, я, я не про страхи смерти, а про страх идти, вот, вообще, да, дальше смотреть вообще эту тему. И поиск ушел, но вот, вот все равно что-то продолжается. Я очень рада, что сегодня пришла на встречу. Вот так пообщаться, спасибо как-то хоть, хоть, хоть как-то развернуться. Вы сами у себя есть, вам даже разворачиваться понятно. не надо, на самом деле. Да. Это, как, знаете, у меня просто еще бывают такие моменты прекрасные, когда какое-то отпускание происходит. И я как будто бы начинаю дышать, ну как это, вот выдыхать, как экзамена сдала, притом дел куча, забот, а вот оно такое вот я так дышу, вот прям хочу надышаться. И такие моменты стали чаще. Я даже это не связываю с каким-то хорошим, в кавычках, состоянием. А просто вот оно происходит, что я прям дышу, как будто бы более чисто. И так, ху можно отсытывать, минутку отдохнуть. Вот. Вот как-то вот такие вот у меня процессы Хотела очень поделиться. Хорошо. Спасибо большое за ответы. У кого есть еще вопросы? Есть, микрофончик включайте, задавайте. Катя, добрый вечер. Добрый. Можно задать вопрос? Да. Да, у меня такой вопрос, что вот особенно после нашей встречи с тобой вот, у меня еще больше усилилось вот это понимание, вот этой осознанности в которой все происходит и что она есть постоянно вот, ощущаю я ее или нет что все равно вот, она является основой всего но у меня есть такое жесткое разделение между вот этой как бы так называемой духовной частью, осознанностью, вот этим светом, каким-то радостью и проявленной жизнью. То есть проявленная объективная материальная жизнь для меня является чем-то как отдельным, как, как некой какой-то данностью э -э, и конструкциями, жесткими ума которые ну, имеют свои представления об жизни, об этой данности. Вот. И эти жесткие конструкции ума, они очень сильно давляют надо мной. Вот когда мы с тобой поговорили, у меня такое впечатление, что как будто мозги прочистились, и как-то стало намного легче и яснее. Ну, а потом вот эти вот облака, так скажем, старых какой-то запрограммированности, какой-то вот тяжелика такого, они опять ну, как бы наплывают и как иллюзия какая-то начинает меня в себя засасывать. Вот. И мне такой вопрос, как, как вот вообще как облегчить эти конструкции, как вообще увидеть, что это на самом деле э, вообще это часть игры вот этого сознания что это не что-то отдельное и плохое. Такой вопрос. Да, ну, пусть уже засосет Да, не сопротивляйся. Смотри, здесь... Ну, они как бы омрачают ум, омрачают. Не-не, ничего не омрачает, ты давай-ка этот вот... Опять ясное небо. А, просто идея разделенности, что есть духовное и материальное. Это все еще дуальность. Духовное и материальное. Смотри, и духовное и материальное в распознавании. Оно же распознается чем-то. Да. Вот. А чем распознается? Ты уже явно это сама распознаешь. Бывает еще по инерции, то есть обычно после вот встреч индивидуальных там процесс до, до обнуления идет мощнейшие и глубинные какие-то. Как раз вот этот духовно-религиозный контекст, он из нейронов вытекает ну, вот в предпоследнюю очередь, да, там потом уже на я и ты разделенность. Поэтому смотри, то есть еще есть. У тебя, значит, здесь колеблется такое, что есть духовное и материальное. По сути, ни духовного, ни материального это все одно. Все есть Бог, но я не люблю эти символы. Все есть любовь, да. А все есть вот, вот то, что есть. Все. Это уже дробилка а, идет а, вот, в уме. Ну, услышали, где-то прочитали, контекст еще один словили. А, возможно, там сформировано а, именно действительно развлечение, что вот принципы духовный человек, он такой-то, материальный человек, он такой-то. На самом деле ты не являешься человеком тогда, и духовность, материальность никакой основы вообще не имеет. Есть абсолютное то, что есть им. Все. А остальное, смотрите, они ничто не может никуда засосать априори. Такое впечатление, как будто вот, вот это вот старые все идеи, они как будто мной завладевают, я... Ведусь на, на это что ли опять на эти вот старые какие-то программы. Вот давай сейчас прям разоблачай. Ты ведешься, да? Ты ли это ведешься? То есть это еще вот смотри, это опять-таки вылазит индивидуально обособленное я, которое считает, что оно значит ведется или не ведется, что его засосет или не засосет. Поэтому я тебе говорю, когда засасывает, так все, отпусти это я, пусть его уже и засосет. Я об этом имела в виду. Ты-то распознай, с тобой истины, никогда ничего не происходит. Тебя никуда не засосет, никуда не высосет вообще. Никуда не сосет. Это ум на этой периферии, он вот очень изощренно играет. У него игра становится настолько тонкая, поэтому здесь ясная вот это бдительность угу. внимательность именно еще раз ешь, ну, именно на лингвистические уже символы как это говорение происходит откуда и, и когда ты внимательно к этому сразу распознается у вот... меня еще нет четкого чёт понимания что вот эта осознанность это и есть настоящее я я вижу, что это как бы основа всего, вот. но у меня как бы э, самоидентификация еще пока все равно вот на этом. Ну вот видишь, вот. Вот, вот требует сомнительность, вот эта некая сомнительность, она требует подтверждения. Выдайте мне сертификат, правда ли, что я осознанно. Ты само присутствие, сама живая бодрствующая осознанность, еще раз, без а, тебя ничего не возникнет. Абсолютно а. ничего. Все, это явный направляющий указатель. Поняла, спасибо большое, Катя. Значит, буду просто, ну, как бы больше внимания направлять, наверное, нужно она ну, присутствует больше вот в этой осознанности, как бы укореняться в ней осознанно. А кто опять? Нет? Вот опять, смотри, опять идея. Опять идея углубиться. Ук... Кто это хочет углубиться и укорениться? ты и есть само присутствие живое. Где оно? Ты его вот так вот схватишь? В чем укореняться? Это уже опять услышано где-то. Да, говорится символичной на языке укорениться, углубиться, распознать, но в данном случае, при, ну, как бы мы с тобой общались явно то, что еще раз будь внимательна к тому, кто возникает, как возникает вот этот я, который хочет углубиться, укорениться, еще более ярко там поприсутствовать, это уже будет на нейронах тяжестью отдаваться. Ты само живое присутствие вот оно всеобъемлющее, безграничное. Оно никуда не уходит, никуда не приходит. Тогда, может быть, лучше сказать, что, ну, а как ты говоришь, осознавать осознавание, ну, направлять внимание ча чаще в это. Хорошо, спасибо, Катя. Если еще есть вопросики, задавайте. Катюша, скажи, можно я еще спрошу? Ну, давай, я уже завершать хотела. Ага. Катюш, скажи, а вот если... Я за дочь хотела спросить, она как раз ушла гулять. А вот если... Ну, такое, по-бытовому. Но она ничего не делает. Вот все мои слова она может сказать мне попозже, я сейчас занята. И вот это длится годами. Ну и что тебя То это есть... тебя... А? тебя это прямо сильно задевает? Ну, иногда да, я возмущаюсь. А что она должна делать-то? Твоём... Ну там по посуду помыть, там, за, за собой там убрать. Вот она говорит, я устала. Mm. Ну что, пожи... пожинаешь плоды своего воспитания? Все, что ты могла сделать, это было до 14 лет. После 14 лет. Всё. Так вот, это и, это и привело, в принципе, к тому, что я стала смотреть на то, что я не могла поступить раньше иначе. но ну, потому что так складывалось все потом мне просто надоело с этим разбираться и поэтому так и получилось что я пришла к вот этому вот просветлению, чтобы вообще увидеть, как это все происходит что это такое все ну, в тот момент я не могла поступить иначе а теперь получается я пожинаю плоды хотя я понимаю, что я тогда никак не могла да, там жить по-другому ну тогда расслабься и все чего ты? Расслабься, пока ты все равно внутри, внутри получается, что ты ждешь от нее какого-то там действия, а вот так вот разворачивается, ну не моет, и что теперь? Да, я сколько слов всяких, всякие ситуации, там чисто как по психологии, там если что-то могла где-то увидеть, что-то ну, применялось, да, там свой какой-то опыт, естественно, жизненный. Но я смотрю, у нее постоянно протест. Все, она принимает от меня, любовь, подарочки. Как только я говорю, Мила, надо сделать это, она, я занята. Я думаю, что это за игра такая. Как вот говорят, в одни ворота. Уже 19 лет и все одно и то же. Думаю, вот, блин, ни слов не могу подобрать. поднабрать. Ни... Зацелованный ребенок всю жизнь там вообще. И... И я забываю, главное. Я только разозлилась через, там, через 15 минут я сказала, все, больше буду нет говорить и буду все время говорить нет. Уже столько да-да-да. Надо вот нет, ты, ты смотри, ты сейчас опять идешь уже в разбор с фильмом ситуации. Ну зачем? Да. да. Опять-таки, все, смотри, в я есть, и все. Ну, это и бесконечно все, да. можно, да. Моет, не моет, какая разница? Главное, тебя, если парит. Ну, парит, значит, скажи. Не парит, так дальше пошла. Все. А сказать ты сама ну, знаешь, какие делаю. слова подобрать. И все. Да, так и делаю. Вот. Спасибо всем за встречу. Отключаюсь. Тебе